Приветствую вас. На связи Виктор Бондолет и сегодня мы поговорим о семи советах для MLM обучения и немного обо мне. Я являюсь лидером образовательного сообщества Intel Family, выстроил команду в четыреста человек с объемом в сто тридцать тысяч долларов всего за четыре месяца, автор таких книг как "Формула привлекательного маркетинга", ваш авторитетный блог "Теория Загоров в MLM". И так далее. И вот эти семь советов, о которых я хотел бы поговорить в этом видео. Первый. Не каждый партнер будет работать. Вы должны понимать, что если вы с определенным количеством времени, как только будете набираться опыта в нашей индустрии, если вы не будете обращать внимание на действительно очень голодных людей, такие же, как и вы, к успеху, и будете обращать внимание на всех, и в том числе на нуждающихся, якобы вот мне нужно, но было бы неплохо, тогда м -м, вы должны ожидать то, что рано или поздно ваш бизнес просто-напросто просядет. И вам нужно научиться будет мотивировать каждого из своих партнеров, и те, кто голоден к успеху, и тех, кто просто в нем нуждается. А, второй совет руководите но не управляйте вы должны понимать что а, когда вы вовлекаете людей когда вы рекрутируете в свой бизнес 10 20 человек в первую линию возможно в ниже стоящие а, моменты в свой бизнес это не означает что вам строго-настрого нужно прекратить работать с этими людьми, то есть, как многие люди приходят в этот бизнес, видят какие-то деньги, особенно это касается таких маркетинг-планов, как бинарные маркетинг-планы, приходят, вовлекают людей на большой вход, получают с них разово хорошую сумму денег и просто-напросто о них забывают. Либо говорят, начинают включать в себя большого лидера. «Я вам сказал сделать то-то», «Я вам сказал сделать то-то». А, никогда, так, ну, никогда себе такого не позволяйте Вы должны понять, что сетевой бизнес Это бизнес независимый Для каждого из, из ваших партнеров Вы должны научиться ими руководить Но не управлять а, Вы должны научить их Вовлекать в процессы обучения своей команды Вы должны а, научить их Вовлекать а, в процессы самой компании И конечно же научить их тем же действием, что и делаете вы сами. Ну, Не зря же придумали такое слово дубликация. А, поэтому, что еще? Дифференцируйте свое время. А, голодные, но не нуждающиеся. Со временем а, я вам рекомендую все-таки начинать делать отбор. Потому что рано или поздно э, вы просто-напросто устанете. Устанете обучать всех, э, устанете тянуть кота за хвост своей команде. А я думаю, что э, в вашем бизнесе уже встречается то, что вы вовлекаете, вроде бы рекрутируете людей, но команда не начинает расти. То есть ждут у моря погоды. И поэтому вам уже на начальных этапах нужно выявлять а, в своей команде, которая формируется, отделять, так сказать, голодных от нуждающихся. А, вам нужно давать определенные домашние задания, небольшие домашние задания на выполнение. И те, кто просто нуждается в чем-то, они не будут выполнять эти домашние задания, а, и они сами сольются с вашего бизнеса. Но это не значит, что вам нужно как-то перестать с ними держать связь. Нет, рано или поздно, возможно, они проснутся, у них появится определенный уровень осознанности и они начнут строить этот бизнес. То есть разные ситуации в жизни проявляют человека по-разному. А голодные, голодные будут э, прям сами к вам обращаться и вот какие-то дома, небольшие домашние здания будут выявлять вот э, эти категории людей. И вам нужно будет фокусироваться только на голодных и мотивировать этих людей, то есть обучать только этих людей, распределяйте свое время правильно. Четвертый совет, научите их получать прибыль на фокусирование. То есть вам нужно научить своих партнеров делать фокус на действиях, которые действительно приносят прибыль. Я знаю много людей, я знаю много ребят, которые приходят в этот бизнес каким-то мимо услышат, что нужно изучать постоянно привлекательный маркетинг, хоть я и сам как бы развиваю эту тему привлекательного маркетинга и обучаю привлекательному маркетингу, то есть как строить бизнес в интернете, но к сожалению многие люди не чувствуют вот этой грани и люди начинают просто бесполезно начинать вести свои блоги, постить какие-то посты на свою социальную сеть, и делают это на протяжении очень долгого времени и не получать никаких результатов, потому что обычно эти действия, если не понимать, как их делать правильно, и если вы не понимаете, что каждое действие вас в интернете должно вести до какого-то процесса, вы просто будете зря тратить время. Поэтому я вам раскрою один самый главный секрет большой прибыли в нашем бизнесе. Это общение. Вам в любом случае нужно общаться со своими кандидатами и даже если вы каким-либо образом вовлекли человека через интернет, через рассылку, если вы уже активно развиваете в интернете, вам нужно лично начинать общаться с человеком. Не через e-mail почту, не через мессенджеры, не через чаты в социальных сетях, а именно живая встреча, либо скайп разговор, либо телефонный разговор. Только таким образом выстраиваются взаимоотношения, крепнет бизнес и он начинает расти. Следующий совет это где их самое большое зависание? Вам нужно определить своих людей, которые голодные, которые слушают вас, которые действуют, которые постоянно следуют вашим рекомендациям выявить, на каком месте они проседают. Вам нужно определить, то ли у них проблема с привлечением, да, то есть с привлечением на вебинары привлечением на мастер-классы на презентации офлайн, онлайн на привлечение э, приглашение ттт встречи либо у них с этим все нормально и у них проблемы с закрытием сделки то есть э, с рекрутингом то есть с самим общением с продажей своего бизнеса знаний и только сконцентрировавшись на одной проблеме не опять же не расфокусироваться на все области вам нужно постараться решить в одной области вот эту проблему и ваш бизнес уже максимально взорвется следующий совет разрешите э, честность в команде э, огромную ошибку делают большинство лидеров в своем бизнесе когда они начинают э, очень грубо вести со своей команде я же тебе сказал не делай то, не делай того, не делай другого. Ты там не прав, ты то-то не сделай, не смей. Всегда э, позволяйте своей команде сразу же говорить о том, что вы за честность, э, что вы открыты выслушать любы, любую правду. То есть, что у них получается, что не получается. Почему? Чтобы они обращались к вам, чтобы вы держали руку на пульсе и всегда знали, что в вашей команде происходит. Э, тем самым вы будете всегда первым подмечать, что в вашей команде э, идет не так, и чтобы быстро скорректироваться и начинать делать работу над ошибками своих партнеров, своей работы над ошибкой, всегда будьте честными. Будьте для своих партнеров э, не просто наставником, но и таким поддерживающим звеном, которое всегда придет на помощь в любой ситуации. Потому что с каждым разом, э, чем больше человек находится в этом бизнесе, появляется очень огромная проблема, когда Партнеры боятся обратиться к своим спонсорам, к своим наставникам, потому что а, они начинают их обвинять в том, что они э, не делают ничего, либо не делают того, что хотят спонсоры. Всегда поддержите в их, э, в их инициативе, то есть давайте им рекомендации и находите те способы, которые действительно им нравится э, делать, а не то, что именно вам хочется, чтобы вы, э, они делали. И э, последний совет ⁇ это доказательство находится в пудинге. То есть э, либо э, вам предстоит делать очень интересный момент. У вас будут люди, которые вроде бы все делают, что вы просите. Э, выполняют все домашние задания, э, с вами постоянно общаются, но по какой-либо причине они проседают. То есть опять же... Вам не ясно, почему у них нет результата, им не ясно, почему у них нет результата. И поэтому есть очень прикольная рекомендация. Посоветуйте своим партнерам, те, которые вроде бы все выполняют, но нет у них результатов, записывать свои действия. То есть, если они производят скайп-звонок, либо проводят встречу тет либо проводят вебинар то есть свои любые действия записывать аудиозаписи то есть для того чтобы вы каждый этап могли прослушать могли проследить сделать а, работу над ошибками то есть таким образом вы быстрее сможете а, выявить ту брешь которую они а, не доделали то есть не доработали все ребят а, применять этих всем советов для того чтобы максимально э, масштабировать свою команду, максимально получить результаты и максимально э, прогрессировать в своем развитии. С вами был Виктор Бондолет. Хорошего вам дня. Пока-пока.